Привет, друзья! Вы на канале Мототек. С вами я, Андрей, и сегодня у нас обзор на легкий эндурик, который и так хорошо продается в нашей стране, но с учетом небольшого фейслифта однозначно расширит аудиторию своих покупателей. Встречайте Geonex Road Light 220 -го модельного года. Начнем с того, для кого и для чего этот мотоцикл. Light отлично подойдет в качестве мотоцикла на каждый день, особенно если живете вы не в городе. Достойный вариант для первого мотоцикла, Альфа и дельты не считаются. Если вы попросту любите вылазки на природу, Light 200 также можно рассматривать. Сейчас разберем из чего он построен и вы сами поймете, почему я сделал такие выводы. Но сначала небольшое объявление. Друганы, у нас на горизонте 35 тысяч подписчиков, а это значит, что как только наступит этот момент, мы разыграем три шлема. Условия проще некуда. Быть подписаны на канал и написать любой комментарий этому видео. Важно! Список ваших подписок должен быть открыт, чтобы мы могли проверить актуальность вашей подписки. Только у нас 35 тысяч подписчиков. С помощью рандомайзера выберем трех счастливчиков, которым отправится любой шлем, который есть на нашем сайте, стоимостью до 100 североамериканских гривен. Даже если вы не из Украины, мы придумаем, как доставить ваш приз. Немного отступили от темы, но я думаю, это приятное отступление. Двигаемся дальше. X-Route Lite 200 относится к классу Enduro. На нем минимум пластика, а тот, что есть, достаточно эластичный. Руль широкий, с распоркой, но если не маленький багажник, что говорит о его хозяйственных возможностях. Light 200 полноценно двухместный, видим ручки и подножки для пассажира, оборудован энергоемкой подвеской, специальной колесами и эндуровской резиной. Вот и получается, будь ты начинающий эндурист, человек, которому нужно ездить там, где дорог нет и не будет, или просто любитель покатать по природе, вполне можно рассматривать этот мотоцикл. Теперь пойдем глубже и начнем с дизайна. Внешность у Light сугубо эндуровская, но задний багажник как бы намекает о повседневной эксплуатации. Yonex Road Lite 200 небольшой мотоцикл, он построен на колесах 19-16, высота по сидению 840 мм и весит всего 115 кг, ну по сути название говорит само за себя, легкий эндурик, раз ушли в цифры добавим сюда объем бака, он составляет 12 литров, что при умеренной эксплуатации позволит проехать 500 сотен километров без дозаправки. По управления все стандартно, запуск, глушилка двигателя, на левом пульте видим освещение, повороты, сигнал, дальний ближний свет, сверху мигать дальним. Не помню, раньше был USB или нет. Здесь есть приборка в 2020 году полностью цифровая. На ней мы видим тахометр, спидометр, одометр, уровень топлива и указатель передачи. Головная фара тоже поменялась, теперь она диодная. Итак, с внешностью закончили, перейдем к делу, а именно к мотору. В X-Road Light 200 установлен двигатель Loncin RE 200. Мне кажется, скорая стиралки уже будут на лансиновских моторах. что РЕ200, что РЕ250 сейчас на пике популярности за счет своих достойных характеристик и неслабой живучести. Ну и, видимо, нормальной цены. Как вы уже поняли, объем двигателя 200 кубов. Система ГРМ верхневальная, двухклапанная, питается от карбюратора, охлаждается воздухом. Работает в паре с шестиступенчатой КПП, выдает 16 сил мощности и 15 ньютонов момента. И, кстати, мотор этот здорово тянет во всем диапазоне оборотов. Когда снимали Лонсин CR3 с таким же мотором, я на какое-то время решил, что еду на 250 ки на очереди ходовая, я предлагаю порассуждать о размере колес. Как я уже говорил, мотоцикл построен на колесах 19-16. Хорошо это или плохо, или лучше 21-18 каждому свое. Мне, например, удобнее на колесах 19-16. Ввиду своего небольшого роста, напомню, 170 см, мне легче останавливаться на склонах и прочих неудобных для остановки местах. Но теоретически мотоцикл с колесами 21-18 проходимый. Давайте пишите свое мнение на эту тему в комментах. Найдем наконец-то правду. Колеса обуты в резину с развитым грунтозацепом. Одно слово грунтозацеп наталкивает на мысль, что асфальт не для него. Так оно и есть. По твердому покрытию ехать можно, но предназначены они для легкого бездора. С колесами все, поговорим о подвеске. Сзади установлен моноамортизатор без прогрессии с регулировкой по преднатягу Передняя вилка классический телескоп с перьями диаметром 31 мм, который закрыты гофрами Оба тормоза дисковые, спереди двухпоршневые, сзади одна поршневая, все шланги армированные Вроде ничего не упустили, кстати мотоцикл реально тихий, звук выхлопа записывать не будем Сейчас слышите сами, практически не слышно Сейчас водители с ростом 170 и 186 см и поехали катать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 Yeah, yeah. Ну что, надеюсь, вы видели сами, как этот мотоцикл хавает бездор. Не такой он уже прямо и легкий эндурик. Короче, ставь лайк, подписывайся на канал. Пока!